Всем подписчикам большой привет! У нас сейчас разгар весны и начались походы активные в лес. А это как раз совпадает с разгаром клещей, которых просто бывает очень много. Я увидел в интернете одну вещь, это так называемая липкая полоса противоклещевая, которая наклеивается на места входа клещей наиболее вероятных под одежду. Я сделал для этих целей двухсторонний скотч узкий, он есть и более широкий. И нужно из него сделать вот этот самый липкий ловчий слой. То есть поверх носков надевается вот этот скотч и с него снимается пленка защитная, он двухсторонний. Давай. Вот эта пленочка защитная снимается с верхнего слоя по кругу. И получается у вас вот такая липкая полоска, через которую клещ уже не пройдет. И таким образом он не сможет заползть у вас под резинку одежды. Спасибо всем за внимание.